Сегодня есть и повод, и причина для теплых поздравительных речей. Моя сестричка, милая Ирина, свой круглый отмечает юбилей. С тобою мы троюродные, все же, коль линию родства в расчет не брать, ты для меня всех ближе и дороже, любимая и славная сестра. Шестидесятилетие лишь цифра, Душа ведь бесконечно молода. Тебе желаю, дорогая Ира, Быть полной сил и бодрости всегда. Любовь детей тебя пусть согревает, Ласкает душу, внучек, звонкий смех. Пусть счастье с головою накрывает Для радости не будет пусть помех. Ах, пенсия, как много в этом слове, Свободы и неспешных милых дней. Добра пусть в жизни станет больше вдвое, А главная сестричка, не болей.